Сферу влияет Венера в близнецах на каждого из вас. Приветствую вас, дорогие близняшечки. Хочу вас поздравить с тем, что Венера начинает входить в ваш дом с 9 мая и пробудет там до 1 июня. Ну и, конечно же, наступает ваше время. Вы станете более свободными, более открытыми, более легкими. Вам будет очень интересно общаться, обсуждать какие-то вопросы со своими партнерами, налаживать взаимоотношения с ними. Также находить единомышленников очень легко будет познакомиться на каких-либо общественных мероприятиях. Также это время для того, чтобы как-то разнообразить, что ли, свою личную жизнь. Ну Пусть глубина чувств не будет слишком сильной стороной отношений, но зато вам будет очень интересно с этими людьми. Для вас в этот период будет важно разнообразие и свежесть впечатлений. Особенно для тех, кто не настроен на что-то серьезное, это вообще будет красота. Но с другой стороны, вы будете очень-очень харизматичный и привлекательный для для противоположного пола, пола, как мальчики, так и девочки. Хотелось бы сейчас перейти, а для вас Венера, конечно же, будет идти по вашему первому дому, будете очень хорошо выглядеть, внешне будете привлекательны, и вам это будет удаваться очень легко. Причем еще здесь будут такие интересные аспекты, которые вас порадуют. Ну давайте перейдем к этим аспектам. Начинаем с 11 мая. 11 мая у вас зона Тельца будет активна. Это будет новолуние. Смотрите, Телец это для вас дом всего тайного, скрытого. Дом подсознания, дом всего того, что не фишируется. Это указание на то, что по этому дому есть смысл что-то закончить до 11 числа. Знаете, то, что себя отжило, пусть оно уходит, пусть оно там остается. А вот с 11 числа начинайте идти в новую жизнь, строить новые планы, что-то реализовывать. Тем более, что у вас здесь будет активно работать сфера, связанная с карьерой, с вашей социальной реализацией, ну, в принципе, с вашим статусом в том числе. 14 мая Меркурий, перед не Меркурий, а Юпитер, перейдет в Рыбы. Вот как раз вашу зону карьеры. Здесь у вас уже давно находится Нептун. Нептун здесь себя тоже очень хорошо чувствует, но он работает, знаете, как эм, вот на углубление в такие общие психические процессы. Вот он связан очень плотно с психологией, с эзотерикой. А Юпитер, он вообще такой парень, который прям все расширяет, он старается докопаться до сути. Если Нептун, он немножечко, знаете, как-то э, какой-то такой дымкой все покрывает, иллюзорностью он связан больше с подсознанием, с глубиной, то Юпитер, он как-то это все достает наружу, сразу, он такой очень щедрый, открытый, он дает возможность найти ответы на вопросы, понять какие-то тайны, открыть для себя что-то новенькое, особенно в сфере духовной реализации. Кстати, очень многих, Священников находятся Нептун и Юпитер в рыбах. Ну, или Нептун, или Юпитер в рыбах. Как правило, люди, рожденные с таким периодом, они максимально открыты, они добры, они э, имеют высокую, высокие духовные принципы по отношению к окружающим, э, наделены глубокой эмпатичностью. И это также есть указанием на то, что, соответственно, эти качества они будут присущи для вас в период до 21 июля. То есть он войдет на 3 градуса в рыбы, затем он снова вернется на какое-то время в водолей, ну, через какое-то время снова перейдет в рыбу. Ну, пока нам важен наш ближайший период, который мы рассматриваем. Что еще хочется сказать? По Юпитеру мы разобрались. Единственное, что дальше. С 16 мая по, с 16, давайте посмотрим, мая по 20 мая ваша Венера Близнецовская будет образовать благоприятный аспект к Сатурну, который находится в девятом доме. Девятый дом ⁇ это высшее образование, это философия, это юридические дела, это поездки дальние, путешествия, это туризм, это все, что далеко, высоко, это иностранцы. То есть благоприятный период для связи по этим темам. То есть знакомство с иностранцами, поездки, может быть поступление куда-то, преподавание, это ваша тема. Тут у вас получится осуществить какие-то свои очень важные намерения с благоприятным исходом. Если знакомство, то это будет серьезно надолго. Теперь, с 23 мая Сатурн становится ретроградным, То есть для вас тема 9 дома становится проблемной вплоть до 11 апреля. Э, октября, извините. До октября. И это говорит о том, что вам нужно будет преодолевать какие-то препятствия для того, чтобы реализоваться по этому дому. Постарайтесь максимально все, что успеете сделать до 20 числа. Ну, понятно, что не все в наших силах. Это не означает, что жизнь останавливается после 23 числа. Ну, просто немножко замедляется, то есть становится больше препятствий. Хорошо. С 25 по 30 мая у нас Венера тут начинает образовывать такой интересный аспект. С одной стороны. Он интересен тем, что Венера соединяется с Меркурием. Сами по себе эти две планеты в сочетании означают гармонию, элегантность речи, элегантность движений. Вам будет очень легко находить общий язык с вашим окружением, договариваться, перемещаться. Будете буквально летать, будете очень легко получать, передавать информацию. Вы в принципе люди коммуникабельные, в этом ваша роль это делиться информацией. Так вот в этот период будет как никогда легко это делать. Но, но, с другой стороны, обратите внимание на квадрат, который образуют эти две планетки, к Нептуну. А Нептун находится в вашей зоне карьеры. Вот, вот с карьерой тут, знаете, есть. если ваша деятельность связана с творческой реализацией, это ваше время. Но, если вы на это время запланируете, то есть, если вы вообще занимаетесь финансовой деятельностью, там, какой-то там, может быть, купля-продажа, то здесь есть высокий риск ошибок и заблуждений. Смотрите, не расслабляйтесь, будьте внимательны. Тут всего лишь 5 дней, когда следует побыть, ну, следует держать ушки на макушке, быть начеку. В общем-то, воздержитесь от каких-то необдуманных решений в этот период. Теперь смотрим дальше. В общем-то для вас месяц обещает быть достаточно спокойным. Никакие, тут я вижу у вас форс-мажоры не должны происходить в жизни. Все достаточно легко, просто... Есть указания на то, что 30 числа Меркурий станет ретроградным. Ретроградным он станет в вашем первом доме. И что он вам принесет? На ближайшие три недели, я конечно о нем еще буду рассказывать в следующем прогнозе, он принесет возврат к прошлым делам, необходимости что-то решать, замедление, промедление в договоренностях, нужно будет что-то переделывать, переносить, какие-то делать старые проекты, Закрывать ранее начатые вопросы. В общем-то, что-то заканчивать. То, до чего у вас раньше не доходили руки. Поэтому постарайтесь максимально. Вот у вас тут до 23 числа все успеть сделать, что у вас намечено. Но по поводу астрологического прогноза на сегодня все. А сейчас мы посмотрим, что вам подскажет Таро. Оно нам более подробно покажет детали какие будут происходить что будет происходить в основных сферах вашей жизни ну давайте сначала спросим как будут воспринимать окружающие представители знака зодиака близнецы. По восьмерочке мечей. Ну, знаете, будете несколько закрыты от окружающих, и вас будет очень тяжело просчитать. Будет непонятно, что у вас на уме, и даже, знаете, в чем-то будет внешне для окружения выглядеть ну, какая-то ваша разочарованность небольшая, может быть, вот как так, закрытость, непонимание того, что происходит вокруг. Ну, такими вы будете видеться. Ну, ничего страшного. Я думаю, что будете сами себе на уме Еще есть ощущение, что вы будете как-то пытаться Пытаться Что-то понять для себя Что-то осознать важное Хорошо, что же, дает вас в сфере финансов Здесь произойдут перемены <coughs> Я обычно Здесь, знаете, эта сфера связана с возрождением То есть здесь, как правило Происходит улучшение Ну давайте уточним на всякий случай Нет, здесь что-то не улучшение Здесь, ага, вот как Смотрите, Здесь происходят кардинальные перемены, связанные с этим королем. Король связан с огненной стихией, стрелец, овен или лев, иногда еще он бывает скорпионом. Человек предприимчивый, очень важный для вас и знаете, вот что-то здесь Или у вас с ним прекратится Сотрудничество, партнерство Что-то поменяется То есть ваша финансовая сфера Может пострадать от взаимодействия с этим человеком То есть произойдут какие-то перемены ну, Давайте все-таки уточню А в какую сторону будут эти перемены Что они вам принесут Папа Интересно Интересно, интересно что Что такое папа Папа ну, здесь есть остановка. Знаете, как будто бы вы или уйдете в отпуск, или он уйдет. Ну, в общем-то, ваш материальный поток может прекратиться ввиду того, что что-то временно приостанавливается. Вот так это выглядит. Хорошо. Хотя Марс у вас здесь достаточно активный, будет неплохие аспекты образовывать до конца месяца, где-то после 20 мая в сфере денег. Ну, хорошо, что ожидает вас в карьере, в работе? Давайте посмотрим. Здесь новые проекты, начинания. Ну, что-то новенькое, кстати, даже может быть новая работа. Может быть, кто-то ожидает новую работу. Да, здесь есть предложение. Хорошо, давайте еще уточним. Да, солнце оно вас порадует. То, что будет новое у вас в карьере, вас порадует. Еще здесь вот эти сами, сами по себе карты в сочетании не указывают на, те, как на рождение ребенка, на зачатие, на большой праздник в жизни близнецов. Что-то очень радостное будет происходить. Что-то такое, что вас порадует. Вы знаете, как будто бы какая-то ваша главная цель, она осуществится. Хорошо, давайте спросим, что ждают близнецов для тех, кто находится в паре давно, всерьез и надолго. Что их ожидает? Здесь проигрывается, ну, я так понимаю, что это для девочек король кубков. Это скорпион, рак, рыбы. Что-то будет связано с этим человеком. Основные события связаны с этим человеком. Ну, элементарно это может быть и брат, и отец. Здесь повешенная с ним ситуация, подвешенная. Что-то закрыто, нет свободы, нет возможности с ним встретиться, нет возможности с ним, может быть, как-то проявить себя, общаться. Может быть, ну вообще ну, заболел, приболел. Что, что, что такое? Что-то не получается. Знаете, такое впечатление, что вы не находите удовлетворения в этих отношениях. Это если вы девочка. Что-то не то у вас. Что-то вас мучает, не нравится. Ну, вы будете пытаться как-то достучаться. Здесь даже вероятные какие-то материальные вопросы. Хорошо. На самом деле, этот человек может быть связан даже ну, с любой сферой. Просто он вхож в ваш дом, в вашу семью. Хорошо, ну давайте все-таки зададим вопрос, если близнецы мужчины спрашивают, что у них в доме, в семье происходит. Здесь ситуация связана с королевой мечей. Эта женщина важная, сама себе Возможно, она относится к воздушной стихии, но не обязательно. Это может быть одинокая женщина или старшая по возрасту. Если по стихиям, то это близнецы водолей, весы. Вот как-то ваши мысли связаны с ней. Здесь деньги. Деньги, взаимопомощь, взаимовыручка. Здесь совместные планы, что-то очень тяжело долго решается. Совместные проекты. Что-то нужно осуществлять, вкладывать, помогать. Может быть, кто-то из старших родственников женщин приболел, просто помогайте будете. Хорошо. Что ждает близнецов в сфере любви, любовных взаимоотношений? Ну давайте посмотрим, что ожидает близнецов близнецов период с 9 мая по 1 июня любви. 8 мечей Ну ничего не ожидает. Не знаете вы, что вас ожидает? Давайте попробую уточнить. Король Жезлов, новый мужчина. Ну, может быть, он и не новый, но он огненный, темпераментный овен, лев, стрелец, иногда бывают скорпионы. Мужчина, который может к вам прийти как покровитель, может взять часть обязанностей на себя, забота, забота за вас, ответственность. Какой-то очень важный человек. Ну хорошо, опять это было для женщин. Что для мужчин? Что мужчина ожидает в любовных взаимоотношениях? В любви. У кого нет любви? Что ждать? должны быть очень активными сейчас. Двоечка жезлов. Это выбор из двух. Ну, что-то новое. Вообще, сердце абсолютно открыто. Ничего серьезного. Я бы сказала, что, знаете, что-то такое. Опять 50 на 50. Опять здесь выпала ситуация для женщин. Король, король кубков, 8 пентаклей. Ну, хорошо, если вы мужчина, то это можно растолковывать так, что вы будете слишком заняты работой. Косить. Косить сено. Косить траву. Косить сено. Косить урожай. Собирать урожай. Не до любви. Как там, знаете, такое впечатление, что вам прям противны будут сами мысли о любви. Почему-то. Ну, так. Хорошо. Что ожидает в здоровье, в сфере здоровья? Представители, знака, зодиака, близнецы. что вас ожидает в сфере здоровья? Звезда. Ну, здесь все Хорошо. Где ситуация выздоровление, улучшение, В общем-то, все стабильно. А Основной совет для представителей знака, зодиака, близнецы. Основной совет. Какой будет главный совет для представителей знака, зодиака, близнецы? 5-8 мечей. Шикарно. Как-то вы закрылись, что ли, в себя. Почему-то... Вам здесь советуется заглянуть внутрь себя, что-то осознать, понять. Работа над собой. Ну, вот еще раз, давайте я попробую уточнить. Дурак. Как-то, как-то, восемь мечей, дурак. О, интересно. Сейчас подумаю, скажу. Значит, здесь есть история о том, что вы находитесь в плену своих собственных ошибок и заблуждений. И то, к чему вы пришли, вас это сильно разочаровывает. Вроде бы вы как и пришли к какой-то победе, но она вас не радует. И совет вам, что-то нужно инициировать, инициировать, начать что-то новое. Нужно действовать, не, не сидеть на месте. Нужно действовать, подключать все свои ресурсы к действию. Действие. Ну что ж, надеюсь, что мой прогноз был для вас полезен. Благодарю вас за ваши лайки, комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Распространяйте его, делитесь видео и до встречи в следующих прогнозах.